Кто не скачет, тот эстонец. Я так и говорил. Вот тошли, добрыгались, как говорят, да? Все-таки надеюсь, я очень надеюсь, что те беженцы, кто у нас придут в Эстонии, они не берут с собой в Эстонии свою войну, свою обиду. Я ошибался. Ну, я еще все-таки... Уверен, что мы еще можем остановиться здесь, какие-то противостояния, несмотря на что каждый божский день идет информация, какие-то маленькие провокации. И однозначно, возможно, готовы еще провокации на 9 мая. 8, 9, может 10. Это все меня, как эстонцы, волнует. Я очень надеюсь, что мы, Эстонии, здесь все-таки можем пережить спокойно это 8 и 9 мая. Я все-таки мнение, что каждый человек поставит свои цветы туда, куда скажет его совесть. Неважно, эстонцы поставят туда, русские может быть туда, украинцы может еще куда-то. Что мы можем здесь пройти все-таки весь эти дни нервозные, даже целый месяц еще впереди, почти, спокойно. Потому что, когда улицы будут конфликты, а нас хотят сегодня довести до конфликта, противостояние жертвами, я бы сказал, прямо. Сегодня надо перечь, делать все, чтобы мы не оказались улицы против друг друга. Даже когда обидно, идите дальше. Если обижают, проглотите этот. Но вытащите свой телефон, снимайте все, что вы видите вокруг себя. Сзади этих людей, кто кричат, кто толкает, может быть, молодежь на какие-то акции. Все надо фиксировать. Фиксировать все, что вы видите вокруг себя, когда пойдете вести цветы. Или вы видите, что где-то в городе кто-то кого-то провоцирует. Делайте, пожалуйста, этот, Это очень важно. Да, мы не можем сегодня разбирать. Но я вам скажу, в время придет время, когда все те люди, кто сегодня ежедневно, ежедневно, и те журналисты, кто сегодня занимается нагнетание, обстановка, чтобы у нас здесь тоже был Донбасс, они будут отвечать со всей строгости то, что они, что наше законодательство позволит и что позволит нашей человеческой совесть. Но они будут отвечать за этого. Нам надо все делать, чтобы мы не пострадали, не наши старики, не наши дети, не наша социальная жизнь вокруг себя. Потому что когда будут летать первые камни на витрина, очень трудно людей обратно привести нормально диалог. А диалог нужно. Мы должны друг друга говорить. Мы должны уважать друг друга история. Нравится нам, не нравится. Люди могут поставить свои цветы туда, где они читают нужным. Следите вокруг себя и фиксируйте. Это просьба мне. И тогда у нас все получается. Мы переживаем, и это, соответственно, дай Бог нам все-таки как-то мирно дойти до осени. Может быть, тогда Украина там успокоится, но я боюсь. И особенно я обращаюсь сейчас всем украинцам, особенно украинским политикам. Имейте в виду, что если вы ближайшее время, не найдете силы и гордость у себя дома, скоро этого флага вообще не будет, скоро такого государства вообще не будет. Вы можете потерять все, что сегодня еще можно назвать украинским государством. Это прямое опасение. Думать пока не поздно. У вас есть время очень мало, считанное неделя, может быть. Надо сесть и договориться о мире, пере-мире, мире. И пусть история потом судит, кто начинал, почему это начинал. Сегодня надо каша слишком горячий, нечем нам там сувать свой нос. Нам надо перечить, что у нас есть Эстония. Потому что у нас в Эстонии есть некоторые люди, среди разных национальностей, кто хотят прямо траку. Вы не понимаете? Я все-таки желаю и надеюсь мудрость эстонского народа. Я все-таки надеюсь и понимание среди беженцев наши украинские друзья. Вы тоже понимаете, что вы здесь у нас временные гости и права здесь качать я не дам и войну сюда привезти вам я не дам это я скажу вам как эстонец войну нет дам миру мир нам нужен сегодня завтра и через год берегите друг друга берегите молодежь Остывайте горячей голова успокойтесь Делаем все оба три шага назад Первые три шага назад, потом пойдет легче, я уверен этот. Я вас обожаю, я молюсь Бога, чтобы наш нормальный мир все-таки и через год, и через три года, и через пять лет все продолжался бы. Я Айва Ветержон, основатель первого движения мира Эстонии, КОС, присоединись к нам, нас много.